Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить мясной омлет. Для этого нам понадобится мясо, лук, соевый соус, яйцо, рисовый уксус, сахар. В сковороде разогреваем соевый соус и уксус, доводим до кипения и добавляем к нему сахар. Как только соус наш закипел, добавляем к нему лук. Обжариваем его буквально одну минутку. Лук обжарили в соусе, добавляем теперь мясо. Обжариваем 2 минутки с каждой стороны. Наше мясо побелело со всех сторон, теперь выливаем взболтанные яйца. Взбитые яйца добавили, накрываем крышечкой и тушим 4-5 минуток, и наше блюдо готово. Приятного аппетита!